47-й это Диана. Блестяще. Наш клиент удовлетворен, но все еще торопит нас остановить оставшихся двух генералов, пока они не докопались до правды. Мы получили информацию о том, что один из генералов, Михаил Бардаченко, допрашивает людей в подвале военных помещений сразу за Невским проспектом. Видео было отснято всего два дня назад, так что нам нужно торопиться. Где-то в многоуровневом лабиринте коридоров вы найдете цель. Убедитесь, что пытаемый заключенный будет невредим. Ваше оборудование на складе неподалеку, в ящике с отметкой «ФЦК», сразу за главным входом. Охрана усилена в связи со слухами о будущем покушении на убийство генерала. Как только вы завершите задание, есть единственный выход. Взорвите стену и возвращайтесь в метро. Мы обнаружили единственное место, где стены достаточно тонкие. Оно обозначено на вашей карте. Сек все должно пройти чисто. Yeah. У вас есть часть нужной мне информации. Кто тот человек, которого наняли, чтобы убить меня, и где он? О, ну понимаете, подобная информация обычно тайная, и я... Теперь слушай ты, американский ползун. Ты знаешь, кто он. Не играй со мной. Э, конечно нет, сэр, но видите ли, это похоже на... я... Ясно, ты хочешь драться. Но У нас здесь другие цели, я не хотел доводить до этого. Но я это... Нет! Ой! Теперь сиди спокойно. Если я сделаю что-то неправильно, будет немного больно. И, и если что-то вы сделаете все правильно... Тогда это будет очень больно. Да что за херовина? Один хер! 47 это действительно ты и не могу поверить что это ты более того думаю я последний раз тебя видел в румынии ты тогда попал в переделку да не знаю я должен тебя дай мне знать если я смогу тебе помочь чем угодно ты только скажи начнем с надевания твоих штанов а я знаю как мы можем выбраться отсюда быстрее. я украл карточку ключ пьяного охранника довольно умно да неплохо можно это использовать 47-е это агентство, говорит Диана. Твое задание убить Владимира Жупикова, четвертого генерала торговли оружием. Он перешел в посольство Германии и будет просить убежище там. Для нашего клиента важно, чтобы ему доставили его чемодан. В нем содержится система наведения. Генерал, вероятно, попробует продать ее по наивысшей цене на Западе. Сегодня в посольстве вечеринка, и большая масса высокопоставленных лиц – прекрасное прикрытие для твоего задания, так что на день смокинг. К несчастью, мы не смогли достать приглашение, и помни, охрана очень серьезная, так что пронести любое оружие снаружи невозможно. Русские взбешены из-за перспективы перехода генерала в страну НАТО. У нас есть записи, где агент спецназа получает приглашение на эту вечеринку. Посмотри видео, чтобы узнать этого агента. Мы также записали, как генерал прибывает в посольство. Позаботься, чтобы портфель попал к тебе. Это стандартная практика. ИСА. Нам не нужны проблемы с конкурентами 47-й. Я повторяю, убери генерала и забери чемодан. Удачи, 47-й. Благодарю. Dank. Mein Еще более замечательно. Похоже, у кое-кого есть друзья в Японии с массой денег и серьезными пушками.